Я, здравствуйте. Сегодняшняя тема – «Тайна и явь». Что тайна для людей, то явь для Бога. Многие люди в своей жизни лгут, убивают, крадут, к чему-то принуждают, избивают, вступают в всевозможные конфликты. Это явное зло, которое не утаишь. Люди по отношению к другим людям проявляют агрессию в той или иной степени, которую люди видят, которую видит общество. Но есть люди, которые делают это из-под за спиной, стараясь укрыться, спрятаться, не афишировать свою так называемую деятельность. Они прячутся. Они считают, что если человек и люди вообще не увидели их зло, не увидели, не услышали их помыслы, слова, то никто об этом не узнает это глубокая ошибка это безумная ошибка. Вы должны понимать любое действие или бездействие которое несет по сути свой негатив по отношению к людям, уже читаемое с небес, уже читаемое вашим духом уже читаемое творцом. вы не утаите от бога ничего истина знает все. Что-то вы затеяли, задумали, либо реализовали, как вам кажется, от глаз людских, и вам теперь за это ничего не будет. Вы глубоко ошибаетесь. Карма вас настигнет порой мгновенно. Если вас не настиг и не покарал уголовный кодекс, то духовный, божественный кодекс вас обязательно накажет. вы себя уже наказали, поскольку вы являетесь таким человеком, это уже кара. То есть карма есть мгновенная. Плохие люди наказаны тем, что они плохие. И вот вы, допустим, затеяли кражу, либо некую ложь, пустили сплетню, либо украли чужую, не принадлежащую вам вещь у человека на предприятии, либо у государства. Вот вам кажется, что об этом никто не узнал, вам за это ничего не будет, и вы будете счастливы, благодаря своей хитрости, изворотливости и осторожности. Но опять же, вы обманули сами себя. Вы никогда не, обман, не обманете Творца, Бога, истину. Это существо всегда все видит. Оно читает мысли, читает ваши дневники, видит все, что делаете и думаете. Либо задумали, где сделать вы, либо уже реализовали свои коварные планы. Для глаз Бога, для Его разума и слуха не существует стен, заборов потолков, бетона, стекла, пластика или металла. Вы ничего от него не спрячете, вы должны помнить. Любой помысел, любое слово, действие либо бездействие, которое несет в себе отрицательную энергию, негатив по отношению к людям, в природе, к Богу, уже считано. Уже к вам навстречу несется ваша карма, наказание за ваши деяния, за ваши слова либо за ваши мысли. Поэтому не обманывайте себя, берегите свою жизнь, своих родных и близких, свою судьбу от этих покараний, которые вас обязательно настинут, если вы будете жить не в ладах с людьми, с Богом, со своей собственной совестью, прежде чем сказать «а», прежде чем поднять руку, либо что-то подумать. Взвести все. Вспомните то, что сейчас услышали. Небеса все знают и видят. Ваша совесть все знает и видит. Дух ваш все знает и видит. У вашего Духа с Богом есть связь невидимая. Вы можете об этом не знать. Но ваш дух вас же и предаст, поскольку вы предали Его затеяв что-то неладное. Бог все сделает так, чтобы вы накажете сами себя, он милостив, он не будет морать свои руки ради того, чтобы наказать безумца, который потерял веру и совесть. Вы сами это сделаете. Будет масса проблем в социуме, в семье, с детьми, с близкими людьми. Будет море проблем. Подумайте и запомните. Вас видят и слышат. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.